Канадский тренер Брайан Орсер рассказал, что у него был разговор с заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяна тараса по поводу двукратного серебряного призера Олимпиады 2018 Евгения Медведева. По словам Орсера, Тарасова поддерживает решение фигуристки уйти от Этери Тутберицы и тренироваться в Канаде. Я только что очень коротко переговорил с Татьяной Тарасовой, и у меня осталось ощущение, что она внутренне поддерживает решение медведевы. Хоть я и не сказала об этом напрямую, приводит Спорт слова Орсера. Очень надеюсь, что это действительно так. Мне бы хотелось иметь возможность хотя бы иногда спрашивать у Тарасовой советов. Она совершенно невероятно и очень мудрый специалист.